С возвращением на канал AlterR. Сегодня для вас обзор и распаковка осевого вентилятора от немецкого производителя Майка. Если вы задумываетесь о покупке вентилятора, но не знаете, какой выбрать, то сегодня я покажу вам одного из лидеров среди покупателей нашего интернет-магазина. Вытяжной вентилятор Майко ЕЦА-100 АйПро КВЗЦ это сочетание универсального дизайна и высокого качества. Устройство предназначено для работы в помещениях с небольшой квадратурой, например, ванные комнаты, санузлы, кабинеты или гардеробы. Он эффективно справится с удалением от воздуха, неприятных запахов и влаги. Модель KVZC имеет расширенный функционал, К обозначает электрическую лицевую застонку, а VZC – таймер включения и выключения. Переходим к распаковке. Открывая коробку, первое, что видим – это само устройство. Эта модель вентилятора имеет внешнюю декоративную панель белого цвета в матовом исполнении. Будет универсальной для любого дизайна интерьера. Снимаем декоративную панель. Сразу видим первую особенность данной модификации: это электрическую лицевую заслонку. Она выполняет функцию обратного клапана, а значит, не позволяет проникнуть воздуху из общего вентканала в вашу ванную комнату или санузел. А это значит никаких неприятных запахов от соседей. Далее вы можете увидеть кнопки для настройки таймера включения. И выключение. В Майку ЕЦА 10 Pro управление устроено очень удобно. Нет необходимости работать с внутренним механизмом. Настраивайте таймер просто по кнопкам. Наличие электрической лицевой заслонки и таймера и делают эту модель такой популярной. В чем же преимущество таймера? Например, при соответствующей настройке вы можете сделать так, чтобы ваш вентилятор не включался, если вы просто зашли помыть руки. Настроив таймер выключения, вентилятор продолжит работать, даже когда вы покинете помещение, удаляя всю лишнюю влагу и неприятные запахи. Вентиляторы Myco ECi Про могут работать на двух скоростях, и управлять ими вы можете самостоятельно с помощью реверсивного выключателя. Универсальный дизайн и высокая функциональность однозначно про это устройство. AltaRare смело рекомендует серию Myco ECi Pro, так как она является фаворитом среди осевых вентиляторов для ванной у наших клиентов. Остались вопросы? Смело задавайте их нам в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видеообзоры. До встречи на канале!